Процесс номер 19. Освобождение от долгов. Когда следует обращаться к данному процессу? Когда хотите почувствовать облегчение, освободившись от долгов? Когда хотите увеличить зазор между тем, что зарабатываете, и тем, что тратите? Когда хотите испытывать положительные ощущения по отношению к деньгам? когда хотите увеличить приток денег в свою жизнь. Диапазон вашей эмоциональной установки на данный момент. Процесс освобождения от долгов будет наиболее полезен в том случае, если ваша эмоциональная установка находится в диапазоне между 10 – неудовлетворенностью, раздражением, нетерпением и 22 – страхом, горем, депрессией, отчаянием, бессилием. Если вы не знаете наверняка, какова ваша эмоциональная установка на данный момент, то вернитесь к главе 22 и внимательно изучите все виды чувств, относящиеся к эмоциональной руководящей шкале. Чтобы начать процесс освобождения от долгов, вам потребуется блокнот с большим количеством колонок. Их должно быть столько, сколько вам необходимо делать ежемесячных выплат по кредитам. Теперь над крайней левой колонкой напишите заголовок, соответствующий самой крупной выплате. Например, если это плата по кредиту за дом или квартиру, тогда вы пишете «Плата за жилье». Теперь на первой же строчке сразу под заголовком обозначьте сумму выплаты и обведите ее. Это будет означать, что эту сумму вы должны платить ежемесячно. После этого на третьей строчке напишите все долги, которые входят в категорию «Плата за жилье». Следующий шаг. Во второй колонке обозначьте вторую по величине статью ежемесячных выплат, в третьей колонке третью статью и так далее. И поперек колонок, через всю страницу напишите следующее утверждение. «Я искренне хочу сдержать свои обещания по поводу всех этих финансовых обязательств, и в отдельных случаях буду даже вносить денег вдвое больше, чем требуется. Каждый раз, когда вы получаете счет, обращайтесь к вашему списку и исправляйте, если это необходимо, минимально необходимую сумму месячного платежа. Если сумма не изменилась, оставляйте все по-прежнему. Когда вам в первый раз придет счет или наступит время оплаты соответствующей крайней правой колонке, речь идет о самой маленькой сумме денег, которую вы должны платить каждый месяц, выплатите сумму хотя бы в два раза большую, чем минимально необходимо. Поначалу эта игра покажется вам несколько странной, но даже если вам катастрофически не хватает денег на оплату всех счетов, которые записаны в вашей книжке, все равно удваиваете сумму в самой правой колонке. И гордитесь тем, что способность держать данные себе обещания делать все возможное для погашения долгов и даже если понадобится вносить вдвое больше денег, чем минимально необходимая сумма. Поскольку вы смотрите на свою финансовую ситуацию с совершенно новой точки зрения, ваши вибрации начинают постепенно изменяться. Если вы хоть немного ощущаете чувство гордости от того, что умеете держать слово, вибрации начинают улучшаться. Если вы выполняете обещание вносите вдвое больше денег, чем необходимо по минимуму, для погашения некоторых счетов вибрации начинают улучшаться. И благодаря этому улучшению, даже если оно едва заметно, ваша финансовая ситуация тоже станет постепенно изменяться. Если вы найдете такую возможность и потратите совсем немного времени на занесение всех необходимых платежей в блокнот, то заново сфокусируйте внимание на позитивных моментах и, следовательно, активизируйте благоприятные вибрации для улучшения своей денежной ситуации. Вместо того, чтобы огорчаться по поводу нового счета, найденного в почтовом ящике, вы будете с нетерпением ждать того момента, когда сможете занести и этот долг к себе в блокнот. Ваша вибрационная позиция значительно улучшится, а благодаря этому начнет преображаться и финансовое положение. В вашей жизни вдруг, откуда ни возьмись, начнут появляться деньги. Для начала вы, например, Обнаружите большое количество товаров по сниженным ценам, так что сможете прилично сэкономить. С вашими финансами будут происходить настоящие чудеса. А вы сами, наблюдая за происходящим, не забывайте внимательно примечать все положительные моменты. Будьте абсолютно уверены в том, что все это происходит именно благодаря изменению направления вашего внимания. Все эти чудеса представляют собой не что иное, как результат повышения уровня ваших вибраций. Когда к вам придут эти неожиданные деньги, вы почувствуете горячее желание расплатиться с долгами, находящимися в правой крайней колонке. Когда вы это сделаете, то сможете просто вычеркнуть эту колонку из блокнота. И вот так постепенно долги начнут исчезать из вашей жизни. Колонка за колонкой. И с каждым разом все больше будет расширять пропасть между тем, что было, и тем, что есть. Вы почувствуете, что это такое финансовое благополучие, а ваше ощущение собственной значимости усилится во много раз по сравнению с тем, что вы испытывали в день, когда начали эту игру. Если вы будете относиться к этому процессу серьезно, ваши вибрации в отношении денежного вопроса повысятся настолько быстро и ощутимо, что вы сможете расплатиться с долгами за очень короткое время, если, конечно, вы этого действительно хотите. В ваших долгах нет ничего страшного. Но если они воспринимаются как тяжкое бремя, то во всем, что касается денег, ваши вибрации будут полны сопротивления. Когда же эта тяжкая ноша упадет с плеч, вы окажетесь на месте, открытым для потока блага, приносящего изобилие и процветание в вашу жизнь. Абрахам, расскажите еще что-нибудь о деньгах и экономике. Как мы уже упоминали, описывая процесс 17 вам одинаково легко создать как дворец, так и пуговицу. Вопрос только в том, что именно станет объектом вашего внимания. Возможно, создать пуговицу будет для вас не менее приятно, чем огромный дворец. Неважно, на что вы направляете внимание, в любом случае вы начинаете собирать жизненную силу. Ваше ощущение жизненной силы – это и есть сама жизнь. А причина, заставляющая вас накапливать жизненную силу, является в данном случае несущественной. Так как насчет создания позитивного потока финансового благополучия? Как вы относитесь к тому, чтобы визуализировать мощный поток денег, который притекает к вам и течет от вас? Может тратить деньги, давая этим самым возможность зарабатывать другим людям? Какой способ расходования денег может быть лучше, чем вкладывание их обратно в экономику, где они дадут работу другим людям? Чем больше ты тратишь, тем больше пользы приносишь окружающим, и, следовательно, включаешь в игру больше людей, которые поддерживают тебя. Ваша задача — использовать энергию. Вы существуете благодаря этому, вы — сущность энергетического потока, наблюдающая и воспринимающая. Вы творец, и нет во всей Вселенной ничего худшего, чем прийти в мир, где рождаются самые разнообразные желания и не использовать свою энергию для их воплощения. Это значит, что вы понапрасну тратите жизнь. В жизни не бывает важных и неважных дел. Зато существует огромное количество возможностей для направления внимания. Вы можете испытывать чувство удовлетворения от любых дел, поскольку находитесь на передовом крае мысли, и источник всегда проходит сквозь вас, независимо от того, к чему именно вы стремитесь. Вы должны быть счастливы от осознания того, что приводите в движение великую энергию. Для вас нет никакой разницы между духовным и физическим. Все, что происходит в этом физическом мире, весь ваш физический опыт – это и опыт духовный. Все это представляет собой конечный результат духа. Вам ничего и никому не нужно доказывать. Будьте духовной сущностью и творите, как физический гений. Ваш финансовый кризис никого не избавит от бедности. Подумайте о том, какой была бы экономика несколько сотен лет тому назад? Что изменилось? К вам пришли новые ресурсы с других планет? Или появилось гораздо больше людей, которые посылают свои желания во Вселенную? И не физическая энергия, чьи ресурсы неисчерпаемы, ответила на все их запросы? Мы никогда не слышали, чтобы кто-нибудь из вас говорил «Знаете, я столько лет наслаждался прекрасным здоровьем, а теперь для меня настала пора заболеть, чтобы другие люди тоже могли побыть здоровыми». Вы прекрасно понимаете, что здоровы вы или больны – это никак не влияет на самочувствие других людей. Разве вы добились отличного состояния здоровья, лишая хорошего самочувствия других людей? То же самое происходит и с богатством. Те люди, которые смогли найти вибрационную гармонию с финансовым процветанием, и теперь поток энергии идет сквозь них и приносит желаемое в жизнь, ни в коей мере не лишают остальных возможностей тоже быть богатыми. Даже если ваше материальное благополучие резко пойдет на спад, это не поможет тем, кто уже и так беден. Только если вы сами чего-то добьетесь, у вас появится возможность помочь окружающим. Будьте благодарны тем, кто наглядно демонстрирует вам пример успешного принятия блага. Как бы вы могли иначе убедиться в том, что благополучие возможно, если бы у вас перед глазами не было явных тому доказательств? Это ведь тоже является неотъемлемой частью тех контрастов, которые помогают точнее определиться с собственными желаниями. Деньги вовсе не являются основой счастливой жизни, но они при этом и не главный источник зла. Деньги – это всего лишь побочный результат эффективного использования исходной энергии. И если вы не хотите денег, они к вам и не придут. Но мы хотим особо отметить, что если вы негативно относитесь к тем, у кого есть деньги, то удерживайте себя в той позиции, когда ни одно ваше желание не может исполниться. Вполне возможно, что денежный вопрос заставляет вас испытывать внутренний дискомфорт, когда вы уделяете ему внимание. Это означает, что он для вас очень важен. Значит, вы очень, очень, очень хотите иметь деньги. Тогда ваша задача состоит в том, чтобы научиться думать о деньгах, испытывая при этом положительные эмоции, но не менее эффективно будет размышлять и о чем-либо другом, если это подарит вам хорошее настроение и открыться навстречу энергии. Вовсе не обязательно думать именно о том, чтобы к вам пришли деньги. Вам только не следует думать об их отсутствии. Успех – это ощущаемая вами радость. Нам всегда приятно видеть, как вы радуетесь успеху других людей, поскольку, если вы делаете это искренне, то направляете успех также и в свою сторону. Многие понимают под словом «успех» возможность получить все, чего только желаешь. А мы говорим, что это не успех, а нечто напоминающее смерть. Успех не означает, что все уже сделано. Наоборот, вы должны постоянно двигаться вперед, мечтать и радоваться, виде, как развивается ваша жизнь. Успех – это не деньги или положение в обществе. Единственным показателем успеха в жизни могут быть только ощущаемые вами радость и счастье. Вы можете сказать нам в ответ на это, когда я смотрю на успешных людей, конечно, я имею в виду не только богатых, но и счастливых людей, то вижу среди них таких, которые одновременно и богаты, и счастливы. Когда я говорю о человеке, который сумел добиться успеха в жизни, я имею в виду действительно счастливого человека, того, кто живет в удовольствии и радости, кто с энтузиазмом встречает каждый новый день. И все такие люди, без исключений, вначале прошли через немалые трудности». Им пришлось бороться за свое счастье. Но в конце концов они сумели прийти к пониманию и нашли путь к естественному благу. Успех – это счастливая жизнь. Но счастливой называется та жизнь, которая состоит из отдельных счастливых моментов. Большинство людей не замечают счастливых моментов именно потому, что изо всех сил стараются добиться счастья. Вместо того, чтобы зарабатывать богатство, примите его. Ваше финансовое благополучие никоим образом не зависит от ваших действий. Богатство приходит к вам в ответ на посылаемые вибрации. Разумеется, ваши убеждения составляют неотъемлемую часть этих вибраций. Поэтому, если вы искренне верите в необходимость действия, то вам следует поскорее избавиться от этого убеждения. Мы хотим, чтобы вы исключили из своего словарного запаса, а заодно и из сознания, слово «зарабатывать». А на его место советуем поставить слово «принять». Вам нужно просто принять благо. Это совсем не та вещь, которую требуется зарабатывать в поте лица. Все, что вам нужно, это решить для себя, чего вы хотите, а затем принять и впустить в свою жизнь ответ на посланные желания. Вы не должны ни за что бороться. Каждый из вас является сущностью, обладающей огромной ценностью, и потому полностью заслуживает свое благо. Все ресурсы, которые вам нужны, уже находятся у вас в руках. Все, что от вас требуется, это определиться со своими желаниями, а затем найти такую эмоциональную позицию, при которой они начнут исполняться. Для вас нет ничего невозможного. Вы – благословенная сущность, пришедшая в этот мир для того, чтобы творить. Никто и ничто не может задержать вас на этом пути. Ничто, кроме вашего собственного мысленного сопротивления» но эмоции всегда смогут предупредить о том что мысли выбрали неверное направление жить это значит радоваться это значит быть счастливым вы могущественный творец наслаждайтесь чаще страдайте реже больше смейтесь меньше плачьте чаще воспринимайте положительные впечатления реже отрицательные ничто на свете не является столь важным как ваше хорошее настроение Привыкайте к этой мысли, и вы увидите, что произойдет.